Это сезона камисета, да? Не вопрос, подберем сейчас. Сеньора, камисета та гуапо, Ну вот, отличный вариант для сезона. Беру динамо,